Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем нашу программу из радиоцентра Сан-Гейтс. Радио -центра В эфире у нас передача о гармонизации планет. Со мной на связи Анна Ласточкина, астролог, ведический астролог, и она сегодня с нами беседует, не как всегда из Таиланда, а из Эстонии, да? Да, Здравствуйте. Здравствуйте, Анна, как у вас дела? Здравствуйте, все замечательно. Недавно переместилась в пространстве, вот только недавно прилетела в Таллин. Ну вот и готова поговорить. Готова к бою почти что, да. да. Так как у нас сегодня Марс, то мы немножко в бою. Есть такое ощущение или нет? Ой, у меня есть такое да. ощущение, очень много дел уже сегодня переделала. Вот у нас уже к концу дня идет, 16.30, не так, конечно, как в Таиланде, теперь буду пораньше выходить в эфир, а что хорошо. Голова еще более-менее свежая, но все равно настроение такое, что уже многое позади сделано сегодня. Uh -huh. А вот чисто энергетически, ну, может быть, еще не получилось прочувствовать, так как вы только прилетели. А где обстановка более вот приятная или благоприятная, или вот чисто энергетические в Эстонии или в Таиланде? Конечно, в Таиланде, чисто энергетически. Но это еще зависит от того, какой человек, что ему подходит. И в Таиланде очень сильна Венера, и там есть еще такой дух свободы, расслабленности. Там планеты сильные, Венера и Юпитер, и два таких благодетеля. И, конечно, обстановка такая. А в Эстонии все-таки более жесткие такие условия. Ну, я приехала после Петербурга, в Петербурге они еще жестче, mm -hmm. <laughs> так что в Эстонии, ну, достаточно все так упорядочено, то есть, когда есть упорядоченность, это влияние Сатурна, если есть дисциплина, это Сатурн и Марс, то есть, есть, есть более жесткие энергии, ну, климат более жесткий. Ну, сейчас у нас белые ночи, и <laughs> фактически сейчас, mm -hmm. да, нет, даже не бывает темно. Да, ведь всю ночь светло. Ну, на самом деле, это, я понимаю, что это явление природы. Мы сейчас немножко отступаем от, от темы, но почему-то мне вот стало интересно об этом поговорить, потому что наши перемещения, они нас, ведь очень на нас влияют. А, а это на самом деле хорошо или плохо, а, вот, белые ночи? Потому что вроде бы как, не так, как обычно, мы ночью спим, хочется, чтобы было темно. Да, как сегодня, это влияет на людей? Вот вторую ночь уже ночую, замечаю этот эффект, что когда ночью просыпаешься, просыпаешься как днем. Ага. И, конечно, это минус. Конечно, хорошо жить ближе к экватору, природней, приятней, когда день сменяется ночью, и это, это соотношение остается примерно одинаковым на протяжении всего года. А здесь получается, что мы зимой как бы должны больше спать, а летом больше бодрства. Как вот, медведи, и, да? Да, да? Как медведи. <смех> Смещается. И, конечно, да, я сейчас почувствовала на себя этот эффект, что я проснулась, и мне сложно заснуть снова, потому что а, свет солнечный прямо вот ну, свете, в глаза. И а, чисто биологически это, конечно, невыгодно, потому что пробуждаешься. Mm. Ну, здесь а, люди закрывают а, рулами да, окна, так что свет не светил чтобы можно было провести ночь похожую на ночь <свечес> <свечес> <свечес> ясно О, очень интересно а еще такой вопрос если конечно эта информация доступна на сегодняшний момент вот у нас тут а, пришла пришла такая информация я видела она прислала мне одна интересная женщина что солнце сегодня и завтра солнце в каком-то состоянии находится необычном, то есть то ли энергии от солнца больше, то ли что-то еще. Есть у вас такая информация? Если нет, то мы просто об этом поговорим. У меня так нет, -то. я только знаю такую общую тенденцию, сейчас говорят, что Солнце что-то совсем успокоилось, uh -huh. и нет там никаких дополнительных бурь, взрывов, и uh -huh. вот что-то оно в со, таком состоянии стабильном. Но, видимо, что-то поменялось в течение этих двух дней, и оно стало более активным. Вот uh -huh читала другую информацию, что оно ну, замер... активность замерла. Ясно. Ну хорошо, ладно. Ну тогда мы перейдем к той теме, которую мы, в общем-то, мы объявили, о которой мы хотели поговорить. Хотели мы поговорить о том, как нам лично, как нам каждому человеку в отдельности, может быть, всем вместе гармонизировать наши планеты, включая возможности гармонизации планет, вот исключительно питанием. Как, как у нас с этим обстоят дела? Да, но мы сначала должны определиться с тем, что такое гармонизация. Потому что часто путают два метода. Один из них — это усиление, а другой — гармонизация. И когда говорят, как мне усилить, подразумевают, как мне гармонизировать. Или что-то наоборот. Дело в том, что для того, чтобы что-то делать, предпринимать какие-то действия относительно планет, Нужно сначала узнать, в каком они состоянии в гороскопе. Если они слабые, то их можно и усиливать. Если вообще есть для этого какие-нибудь причины их усиления. Можно, ну, ослаблять невозможно планеты, если они сильные, то они сильные. Они могут быть пораженными или могут отвечать за такие сферы жизни, которые несут нам проблемы. И может быть сильная планета, которая при этом функционально злотворна. И вот если мы ее будем еще и усиливать, то у нас просто будет больше, больше дел возникать каких-то связанных с этой сферой жизни. Например, со сферой внезапных событий или каких-нибудь несчастных случаев, то у нас будет больше просто возможности с этим поработать. И если мы готовы, то в принципе можно и усиливать. Потому что сильная планета, она одновременно дает возможность и решить эти проблемы, то есть разобрать свою карму, проработать то, что у нас вот где-то лежит, и мы с готовностью, если мы чувствуем себе на данный период времени достаточно сил, можем действительно это сделать, то есть как-то обратиться к этой энергии и порешать проблемы текущие. Но обычно об этом не идет речи. Все хотят от проблемы сбежать не намеренно их себе где-то раздобыть чтобы их решать все хотят просто как-то спокойно жить жизни, спокойной счастливой жизни чтобы не было никаких перепадов и тогда речь идет о гармонизации гармонизация это что такое когда мы чувствуем себя в порядке когда мы можем сказать вот у меня сейчас все хорошо то есть у меня сейчас нет никаких проблем я чувствую себя замечательно в данный период момент времени. И если мы посмотрим на то, как это работает, мы можем сравнить с музыкой, с какой-нибудь музыкальной симфонией. Бывает, что все звучит, вот все эти семь нот, семь планет, они звучат в такой гармонии, что, что это приятно, что мы чувствуем вдохновение, любовь. И даже если какая-то одна нота звучит тихо, это не значит, что это плохо. А вот если она звучит громко, она может наоборот выбиваться из общего ряда и уже вносить какой-то диссонанс. И вот поэтому вопрос очень большой, нужно ли что-то усиливать. Uh -huh. А гармонизация это очень такой тонкий процесс, индивидуальный процесс настройки. Вот я приведу пример с Марсом. Марс такая сложная планета, которая вызывает разнообразные... Случаи неприятные, ну, связанные с насилием, связанные с жестокостью, если это пораженный Марс, если он как-то неблагоприятно стоит в карте. Он может вызывать аварии, может вызывать пожары, все, что связано с, чрезмерным, с чрезмерной активностью огня, огненного элемента, какие-то воспаления. И мы хотим его гармонизировать, то есть усиливать его смысла нет. И когда мы можем сказать человеку, ну, вам нужно ходить в спортзал. В спортзал ходить и носить красное, например, смотреть на красный цвет, это значит усиливать Марс, mm -hmm. то есть соединяться с этой энергией и наполнять ею свою жизнь. То есть, ну, и тогда, получается, человек может стать более агрессивным, да, он будет более динамичным, в каких-то случаях это нужно, в каких-то нет. Еще есть рекомендации конкретно для мужчин или для женщин, если... Марс это мужская граха, то мужская планета, то тогда мужчин, мужчине гораздо проще его гармонизировать. Гармонизация Марса у мужчин это можно накачать себе мышцы, пойти куда-нибудь позаниматься, обеспечить себе достаточно высокий уровень адреналина в крови и при этом действовать с позиции защитника достаточно легко, это мужская планета, и для мужчин вот так Марс гармонизируется. То есть начать кого-то защищать через силу для женщин же гораздо это сложнее сделать, потому что по законам природы это не женская роль, то есть пойти в спортзала, накачать мышцы и пойти кого-то защищать, останавливать. Там, идти в горящую избу, останавливать коня на скаку, то есть это не та, это не, не те действия, которые приведут к гармонизации, как раз-таки они приведут только к усилению Марса, что может быть вызвать печальные последствия для женщины конкретно. А гармонизация это принятие вот этой силы, этого защитнического какого-то элемента вокруг себя, то есть уважение к ней. Умение видеть это в своем спутнике жизни, то есть гармонизация, там же будет совсем по-другому происходить, через совсем другие действия. Умение выражать свой гнев правильно, экологично, но при этом выражать не в себе, не, не консервировать. То есть тут для женщины гораздо сложнее гармонизировать Марс. И это можно сделать, если мы уже сейчас подойдем потихонечку к продуктам питания, опять-таки какими-то способами, которые связанный с диетой. И это будет не употребление марсианских продуктов как раз-таки. Вот. Хотя вот, употребление оно усиливает Марс. И усиление Марса нам нужно в некоторых случаях, в том числе женщинам, ну, чтобы победить какую-нибудь болезнь, чтобы иммунитет у нас повысился. Вот это нам нужно. Да. Но если гармонизировать, тут наоборот идет, эм, гармонизируется Марс. Через употребление продуктов, ну, больше Венеры, скажем. Да? А То есть, не, не, да. <связь> мы идем как бы от другого, а от, от противного. А То есть, не, не, мы с этим элементом вообще не соприкасаемся. Мы его понимаем и принимаем со стороны. Это элемент огня, элемент жесткий, мужской это идет через уважение силы, уважение властных структур, ну, марсианских структур. И также, кстати, у женщины усиливается Солнце, потому что это две планеты, которые примерно один, одинаковы. Это мужские планеты. То же самое почитание отца старших властных структур вот, для женщины — это гармонизация. Mm -hmm. вот. А, а вот такой вопрос. В принципе, это чисто индивидуальный подход, конечно, лучше. Ну, человеку, понятно, надо сделать карты, увидеть, какие планеты у него не сгармонизированы, да, или не в балансе, а, или, допустим, очень сильно влияют на него. А вот можем мы как-то влиять вообще на, на мир, на то, чтобы вот не происходили вот эти вот туристические акты, или вот если мы группой, Какую-то группу соберем. Вот я знаю, что медитации, когда происходят медитации групповые, я когда-то изучала трансцендентальную медитацию, и вот там они рассказывали о том, что в Вашингтоне просто большая группа людей медитировала, и в это время была такая статистика, что в это время намного уменьшилось уголовное преступление и вообще стало спокойнее в городе. Вот если мы какими-то группами будем собираться, и что-то по этому поводу можем сделать? Ну, на самом деле... Да, можно сказать так, потому что все в этом мире взаимосвязано, мы все представляем собой какое-то единое целое. Я вообще опираюсь на такую философию, что э, спасти себя сам, помоги себе сам, и вокруг тебя спасутся сотни людей. То есть э, как-то что-то специально идти делать, кого-то спасать, э, ну, это такой даже, это не, э, не женский путь. Ну, да? понятно, да. Мы начать, начинать да. должны с самих себя, если каждый из нас что-то сделает и сгармонизирует себя, то все будет э, хорошо. Но мы так понимаем, мы уже пришли к тому, что мы готовы этим заниматься, мы готовы что-то делать. А вот как быть с теми, кто вообще и близко, и совсем не там... Но опять-таки это, про, это продиктовано нашим желанием как-то изменить тех, у кого что-то не так. Если мы принимаем, что у кого-то может быть что-то не так, то значит, это у нас что-то не так. То есть у нас все время идет это вот нас отзеркаливает окружающее пространство. Нет ничего объективного. У нас есть такая какая-то объективность, от которой мы зависим, но этой объективности фактически не существует. Мы являемся центром и субъективность центром, и все, что мы получаем внутрь, в свое информационное поле, это нас и касается, это и есть мы. И если мы, например, думаем о террористическом акте, то этот террори... это акт есть внутри нас, то есть он есть где-то в... в пространстве, в нашем информационном поле. Если мы изменяем свое отношение к этому, ну, можем так сказать... Мы не притягиваем а... как бы, да, это... Копарно трансформируем и посылаем любовь, то это влияет на, на само событие, на возможность террористического акта. Конечно же, да. То есть, если у нас внутри гармонично, если посадить ну, да, 200 человек, у которых все внутри гармонично, и они в унисон подумали какую-то мысль, то сила этой мысли, конечно, по эффекту синергии возрастает. Да. Она очень сильно возрастает. И вполне можно, да, вполне можно так делать, все сесть в кружок и помедитировать. И но если мы при этом исходим из, такой, из такого эгоистического убеждения, что мы лучше других, и что мы можем кого-то спасти, то ничего не получится. Mm -hmm. Но такое бескорыстное как бы вот такое единение друг с другом и понимание, что мы все взаимосвязаны, что мы любим эту планету, то тогда да, тогда, я думаю, эффект должен быть. Да, ясно. Ну, все правильно, потому что в принципе, вот, допустим, когда мы путешествовали в Индию, и все говорят, а вы прививки делаете, вы прививки делаете, а мы, в общем-то, прививок никаких не делаем, и мы знаем, что с нами ничего просто не произойдет. Вот такой внутренняя уверенность, и мы об этом вообще просто не думаем. И с нами действительно ничего не происходит. Или вот сейчас я езжу, допустим, в Бразилию, и говорят, там эти комары, там зэковайросы, и все у меня спрашивают, а как же... Как же, как же ты туда ездишь? Но ну, я говорю, я еду, во-первых, еду в такое место, что мы там вообще защищены, и ничего с нами произойти не может. То mm -hmm. есть у меня глубокая уверенность, что, что ничего произойти не может, и поэтому даже об этом не задумываюсь, что комары или они будут кусать. В общем, да, я вполне с этим согласна. Мы не можем от всего подстраховаться, то есть если мы будем думать только о проблемах, mm -hmm. как нужно, хотя это тоже а, вполне обосновано. То есть я не могу сказать, что не надо думать и надо думать, то mm -hmm. есть все естественно, все и так и так. В определенный момент придет такой опыт, который нужно пережить, и придет такой опыт, и может вполне прийти опыт заражения какой-нибудь болезнью за границей. То есть я это переживала сама, то есть mm -hmm. я об этом не думала, но это пришло. Был период, у меня был под период Марса. И, и пришло инфекционное заболевание за границей, которое могло бы, могло бы не как бы я могла бы не, это могло бы не коснуться, если бы были приняты меры до этого. Кстати, гармонизация Марса – это умение также вовремя защититься от чего-то. Ну, вот когда мы делаем прививки, это опять-таки про Марс. Потому mm -hmm. что мы а, а, такой мерой в тамосе, конечно же, то есть это не какая-то благостная мера, но такой экстренной мерой а создаем себе определенную защиту, барьер от возможного инфицирования. Да, вот это как раз действие по Марсу. Это, конечно, не гармонизация, но, но это а, своевременное умение воспользоваться тем, что нам предлагает этот мир. То есть так же, как скорая помощь, так же, как э, любая экстренная медицина, она связана с Марсом. И мы, конечно, от нее не откажемся, если нам нужна будет такая помощь. То есть вот гармонизация, умение принять эту энергию, э, умение сказать, да, это действительно есть в этом мире, и э, когда мне нужно будет, у меня как будто бы включится что-то, и я это сделаю. Вот, То ее. есть, в принципе, идеально иметь личного астролога, знать точно свою астрологическую карту и пользоваться вот вот этим советами правильно. Не, как некоторые говорят, что астрология это тебе что-то скажут, и ты будешь об этом думать, и ты вот это вот притянешь. Ну, это идеально, сказать, да? Что, кто предупрежден, тот вооружен, но на самом mm -hmm. деле я скажу даже про себя, что а, даже если я проживаю период Марса, период я Марса не проживала период, я все равно не могла себя оградить от того, что со мной произошло. Есть, я, я все равно проживала а, ту карму, которую мне стоило пережить, и это были вещи, связанные с жестокостью, это были вещи, связанные с инфицированием и а, с какими-то а, ну, очень неприятными для меня последствиями, и даже будучи астрологом видя свою карту и знаю что этот период идет я ничего не могу сделать может быть может, немножко утешить, утешить тем что я это проживала сознательно mm. потому, я, созна... и я понимаю что это кончится что это достаточно короткий промежуток жизни mm -hmm. и что это кончилось и потом конечно наступил раху что тоже было очень трансформирующая в жизни и что это закончилось и какие выводы я должна из этого сделать? То есть, когда мы знаем астрологию, когда мы можем с кем-то посоветоваться с астрологом, тут больше идет вопрос стоит не о том, чтобы это все не предотвратить, предотвратить что-то страшное, ужасное, что мы можем предвидеть в карте, угу. а то, что мы будем то же самое, те же энергии проживать более осознанно и спокойно, да, да? Да, угу. и более спокойно. А если мы это проживаем спокойно и осознанно, то мы не делаем эту бурю в стакане, и, соответственно, с нами не случается большего чего-то. Mm -hmm. вот. mm -hmm. yeah. Мы готовы, yeah. да. мы yeah. готовы в общем, принять, да, что есть такая энергия Марса, нужно ее пережить. Он не гармоничен в карте. Значит, в какой-то сфере жизни произойдет трансформация, к которой он относится. И она происходит. И ну, и эта жизнь, и надо научиться в этом, в этом потоке получать счастье и удовольствие. Ясно, ясно. Ну, в общем, от всего получать удовольствие. Я почему-то вот сегодня именно, не знаю, почему-то я задумалась о том, что мы вот все как бы в жизни к чему-то стремимся, что-то хотим. В принципе, человек в идеале что хочет. Ну, разные люди по-разному, но, в принципе, люди хотят удовольствия и спокойствия, да, вот, в, в принципе, но ну, для каждого удовольствие... иногда бывает, да. потому что спокойствие это отсутствие желаний, а желания всегда ведут к каким-то переменам, то есть желание – это отсутствие спокойствия. Ну, что, что мы хотим, показывает Раху больше всего в гороскопе, то есть это показывает голова дракона, Наши амбиции, наши желания, и эта голова неминуемо влечет нас в будущее. У нас создается перспектива, что у нас есть некое будущее, какие-то планы, мечты, которые мы обязательно должны осуществить в этой жизни, и мы все время пробуем, пробуем. А то с одной стороны, то с другой подойдем к той сфере, где стоит Раху, человека. Mm -hmm. вот. А с какой планеты связаны удовольствия? Это Венера, или, или Венера, да? Это, это Венера. Ну и Раху тоже. Раху связан с, с, таким, с получением удовольствия после совершения какого-то действия. И есть у нас в нашем мозгу такая область, называется хвостатое тело. «Nucleus caudus» на латыни, и он как раз связано с «Осью» «Раху» и «Кету». И оно активно, например, у игроков, кто играет в компьютерные игры, очень активна эта область. То есть это область, которая заставляет нас захватывать что-то, захватывать территорию и получать от этого удовольствие, захватывать какой-нибудь объект и получать от этого удовольствие. Вот. И это нужное вещь, конечно же, то есть вот это разделение на нашего сознания на две половинки, что у нас есть некое прошлое, некое будущее, они нас отдаляют от момента здесь и сейчас всегда. То есть мы либо всегда находимся в какой-то ретроспекции, то есть нам все время кажется, что у нас есть прошлое, что которое можно переосмыслить, можно было бы сделать бы вот так, а не так. И у нас есть понятие, что еще что-то будет. это на самом деле иллюзорные понятия. <с> <рик> а на самом <uncle> деле <trouble> есть только здесь и сейчас ничего не будет и ничего не было и, как, и проникнуть в духовный мир можно только через вот эту точку когда мы освободимся от этого видения что у нас есть вот какая-то амбиция желания какие-то и вот Раху все время заставляет нас что-то желать венера это принцип удовольствия да он где-то стоит в определенной сфере гороскопа и показывает, от чего мы тоже получаем удовольствие, но больше в такой форме социального общения, прикосновения к каким-то объектам, вкусам, любовных отношений. Вот это. А Раху — это такая общая тенденция, что мне хочется, что я ставлю задачей своей жизни. Он может быть соединён с Венерой, Раху, и тогда это будет очень сильное желание чего-то, потому что принцип удовольствия на Раху накладывается на нашу основную амбицию. Да, и вот если такая комбинация, например, в гороскопе, в доме доходов, то у человека может быть очень много денег. Mm -hmm. Потому что у него есть такая, Раху дает все время интуицию, интуицию материалистичного плана такого, что я знаю, где можно это взять. И если еще открыто одиннадцатый дом, где доходы, приток капитала, денег, знакомых, влиятельных связей, то там это и работает очень хорошо, и человек успешен на материальном. Угу. Но это отдаляет от духовного, опять-таки. Ну, опять же, мы же стремимся к какому-то балансу, и, и наверное, и, и это, и то, где то имеет право существовать. Ну, хорошо, давайте все-таки немножечко затронем наше питание. Давайте. Так как питание, в принципе, я теперь понимаю, что, в принципе, питание в каком-то смысле это тоже удовольствие. Прежде да. Прежде да. всего. Потому что это второй дом, это э, дом Венеры в естественном зодиаке. То есть это как раз-таки питание у нас с Венерой связано. Пока мы не получаем удовольствие, мы не напитываемся. Это самое главное. Вкусы. Вкусы. То есть мы, да, да мы, по, как считает Аюрведа должны включать в каждый свой а, прием пищи все, все вкусовые ощущения, все вкусы. Да? Но И в разных пропорциях. Потому что у нас есть а, вкусы, которыми управляют а, не, злотворные планеты. Это Марс, Сатурн, Солнце. И этих вкусов должно быть меньше, гораздо, чем тех вкусов, которыми, употреб... которыми управляют благотворные планеты. Юпитер, Венера, Меркурий. Угу. Марс еще забыла, злотворная да, вот. То есть острая, едкая, вяжущая мы обычно не едим каждый прием пищи. То есть это какие-то небольшие добавления, вкрапления вкусов, а соленая, сладкое, смешанная. Угу. Ну, в основном соленая и сладкая мы едим, да. Соленая и сладкая ⁇ это основные вкусы, которые мы испытываем в течение. Ну да, конечно, нас тянет к сладкому, и нам кажется, что от этого мы получаем удовольствие. Но вот я, например советую своим клиентам, особенно тех, кого тянет постоянно складка, чем-то это сладкое заменить. И не обязательно, что это будут продукты питания или какие-то другие вкусы. Это может быть какие-то... То есть, когда мы получаем что-то другое, ну, например, идем погулять, общаемся с природой, или там у нас есть животные, или мы заняты, нам не хочется, не хочется сладкого, и mm -hmm. все с этим в порядке. Да, но вообще то, что хочется сладкого, это даже нормальный индикатор любому человеку, если хочется благостного вкуса, это замечательно. И действительно этот вкус можно получать от других дел. И сладкий вкус связан с Юпитером. Ага. Часто люди тучные, это люди, которые не реализуют свой сильный Юпитер. А сильный Юпитер реализуется в общении, путем преподавательской деятельности, консультирования высказывание того, что лежит у тебя в голове, на душе, вот этой вот общению с учителями. То есть это люди в потенциале очень хорошие педагоги, у которых, допустим, ну, на, в первом доме сильный Юпитер. Если его не реализовывать, ну если как-то забивались тенденции, такие говорят, нечего меня учить, там, ну бывает, конечно, пораженный учитель mm -hmm. Юпитер, когда у человека человек учит, ну, как-то негармонично. То есть, Например, у меня в семье была такая ситуация, что он, он, я в семье учителей, и у меня была такая ситуация, что мне прививалось, что учительство – это плохо. Уже У меня у бабушки, дедушки, учителя, что это разбитые семьи, это когда занимаешься постоянно учениками, до своих детей дела нет. И вот иногда такое вкладывается, а человек рождается сильным Юпитером, вот этим генетическим. И он не знает, и действительно не пойдешь в школу преподавать какое-то отвращение в школе, к школе и так далее. И вот тогда начинаешь в нереализованном состоянии подседать, конечно, на сладкое. Это вот две такие... Mm. Это неминуемый, опять-таки, процесс. То есть, если планета не реализована, она начнет тянуть каким-то вкусом. А самое простое, чем мы себя можем удовлетворить, самое быстрое, это едой. И да, вот так получается. Да. Да. Это всегда доступно, всегда доступно. Открыл холодильник или там mm. шкаф, и всегда что-то есть, есть да. какие-то запасы. Ну, это правильно, совершенно. Хорошо. А... А какие, давайте тогда поговорим немножко вот о вкусах и планетах. Мы об этом мы немножко уже затрагивали, но, но как бы немножко продолжим. А, а про Марс мы поговорили, про Венеру немножко поговорили, про Юпит, Юпитер мы затронули. Что у нас там еще есть? Да, мы про Венеру забыли сказать, какой вкус, если мы будем говорить. Да. Давайте по порядку давайте. я вспомню, какие вкусы соответствуют каким планетам. Да. И мы сказали, что важно использовать все семь вкусов, чтобы чувствовать разнообразие жизни, чтобы была вот эта гармоничная симфония, что у нас все есть. Через пищу мы получаем это, эти впечатления. Солнце ⁇ это вкус, который называется едким. Но это не вкус в прямом смысле этого слова. Дело в том, что вкусы на санскрите называются раса. Раса ⁇ это как бы характеристика той субстанции, на которую реагирует наш... Наши органы чувств и не только наши рецепторы на языке. И вот а, солнечный вкус это переживание тепла в теле, тепло, переживание тепла на языке, переживание вот этой а, ну, какой-то едкости. И этот вкус есть в корнеплодах а, таких как имбирь, чеснок, а, редис редька. Mm -hmm. вот, а это такой вкус, конечно, вот этими продуктами сыт не будешь, как говорится. Нельзя эти продукты употреблять постоянно, в каждой трапезе. Мы добавляем их по чуть-чуть. И этот вкус очень хорош для того, чтобы получить такую энергию для борьбы с чем-то, витальность, иммунитет повышать, бороться с болезнетворными бактериями. Дальше у нас вкус. Солнце, Луна, Луны. Mm -hmm. Это соленое. Это все вот соли, которые все, же соленый вкус, который мы ощущаем в пище. И он в природном виде есть в овощах, опять-таки, корнеплодах, в листовых зеленых овощах. То есть есть вот этот натрий хлор. То есть он там содержится. И соленое вкус нам нужен. Это вот как такое, он умиротворяющий. Если вся пища пресная, у нас начинается недостаток лунной энергии. А лунная энергия это такой женская, особенно для женщин, дисбаланс. Вот когда мы хотим солененькое, это нормально, особенно беременные. А дальше у нас марсианский вкус. Еще один вкус, который мы не употребляем регулярно, это вкус стимулянт, горький. И мы его находим в горьком шоколаде, в кофе, в черном чае. То есть это вкус, который нас бодрит. Бодрит и заставляет нашу иммунную систему работать на полную мощность. Еще он есть в перце чили. Вот это такой горький, острый вкус. Дальше вкус у нас Венеры. Венера это все кислое. Венера вообще за кислоты, все отвечают. Если Луна за соли, то Венера за кислоты. И кислый вкус он тоже часто встречается Вот во фруктах, ну, вот эти кислинки. Вкус обыденный, который мы обычно употребляем в пище. Если нам его не хватает, мы начинаем подсаживаться на уксусы. Почему так нравятся, например, уксусы, соусы, соусы разные? Потому что там уксус, там кислого вкуса много. Вот, и вот этот кислый вкус, он именно венерианский. А почему вот. людям может а, хотеться кислого а, вкуса? Как это может а, Можно как-то объяснить с точки зрения. Планет. Да. <сассказ artificial> кислый вкус – это Венера, значит, как-то не, не достает раскрытия этой энергии, да, не достает рас раскрытия, ну, не знаю, там, за что она отвечает в гороскопе, ну, Понятно. это тоже нужно посмотреть и, понятно. может быть, подсказать человеку, аж как можно, ну, кислый вкус, он такой, который, в принципе, легко доступен. Он uh -huh. легко доступен... Ну а... да, лимон, и сейчас вот у нас черная uh -huh. смородина пошла uh -huh. вовсю. Uh -huh. Его много во всем. Он действительно присутствует, поскольку Венера, это, опять-таки, планета благотворная, и значит, мы это можем регулярно употреблять. Вот этот вкус. А что у нас еще осталось? Меркурий. Меркурий это сложные белки, uh -huh. которые... Мы ощущаем рецепторами языка, их недавно открыли только, это вкус умами, то есть вкус высокобелковой пищи. Жареное мясо содержит этот вкус умами. Угу. На него очень сильно подсаживается такой комплексный вкус. И он содержится вот в этой приправе на глютамат натрия в самом таком неблагоприятном варианте. То есть а. мы можем сказать вообще, что у людей, у которых сильный Меркурий, вот, которые занимаются там разными связями, менеджеры, э, ну, те, у кого, которые находятся в, в, в области связи, и вот им хочется такого вкуса, это, это связано? Ну, конечно, это связано, если у человека сильный Меркурий, особенно если он связан с домом питания, с домом его базовых каких-то ценностей, которые сформировались. Сильный Меркурий дает способность различать и компоновать, то есть способность исследовать разные элементы чего-либо, не обязательно питания. Но если он связан еще со вторым домом, то это может быть хороший диетолог, который именно... Обращать внимание на то, как компоновать продукты, потому что некоторые продукты действительно в сочетании они более оздравливающе действуют на организм, более усвояемы. Ну, например, мы знаем, что каротин морковки, если мы едим морковку, то ее лучше есть с каким-нибудь жиром, ну, со сметаной и тогда будет усваиваемость гораздо лучше, чем просто мы будем есть морковку. То есть возникает определенная синергия между некоторыми веществами, продуктами. Вот за это Меркурий ответственен тоже. У меня... И могут быть хорошие повара, да, тоже, которые да. знают, как соединить какие продукты, приготовить красивое блюдо и да. вкусное. Да, понятно. Да, есть, если человек хорошо готовит, значит у него есть вот этот вкус, способность развлечения, значит у него сильный Меркурий. Ну, смотря с каким домом он связан. Опять-таки, вот у меня такой сильный Меркурий, хозяин второго дома, но он у меня стоит в доме болезней. И получается, что каждый раз, когда он у меня включается, я занимаюсь диетологией, то есть диетами, разбором, что, как, да, действительно, я изучаю питание. И вот когда у меня шел под период Меркурия, у меня проект реализовался по сыроедению. Это было уже давно. 10 лет назад, но ну, тогда шел как раз под вот период Сатурн-Меркурий, угу. и у меня действительно тогда, вот я писала буквально каждый день о том, как устроен желудочно-кишечный тракт, где что-то переваривается, где все-все-все вот это вот развлечение, но относительно болезней, да, относительно угу. как все оно там устроено. А где-то это сохранились, эти записи? А, да, это, конечно, да, где-то есть сыроедение ком, но я уже как-то отошла от этого. Ну, наверное, вот с помощью этих передач мне приходится возвращаться. Из этого можно было сделать какую-то книгу или электронную книгу вообще, это было бы очень интересно. Да, но дело в том, что сейчас уже и опыта больше, и переосмыслено все, как mm -hmm. это работает. Мне раньше не хватало знаний даже, то есть я делала проект, делала, ну, вот, mm -hmm. но не хватало вот, наверное, вот этих знаний о взаимосвязях, что дает астрология. И вот сейчас с астрологической точки зрения уже есть возможность гораздо более как бы, структурно посмотреть на все это, глубже, как устроено питание, с чем это связано, связать питание с психологией, психосоматикой и так далее. Вот, Так что лучше ориентироваться в будущее. Не <соррочный> <соррочный> на прошлое. Хорошо, договорились. Будем смотреть вперед. Ну что, мы по всем планетам прошлись <соррочный> или мы что -то... На Меркурии, который вот как раз у нас за это разнообразие, <соррочный> да, да. смешанный вкус называется. Так, <соррочный> <по -просу. соррочный> планеты еще остались, Сатурн остался. Сатурн – это вяжущий вкус, и это переживание холода от еды. Это суживающий, сдерживающий, вяжущий эффект, который происходит от того, что, мы, что у нас внутри что-то сжимается. Иногда нужен для того, чтобы успокоить свой кишечник, который слишком, уш... ну, когда у нас диарея. Да, mm -hmm, есть, да. ну поносы, прямо скажем нужна эта энергия Сатурна, да, что-то вяжущее нужно съесть, чтобы а, стянуть вместе. Mm -hmm. а, это энергия ограничения, стягивания и переживания холода. Это вот мы повторили, я, в принципе, об этом уже говорила, повторили вкусы, да, какие у нас mm -hmm. существуют. Mm -hmm. И а, что еще можно сказать? Еще можно а, коснуться базовой составляющей питания, таких как бобовые. И можно соотнести каждое зернобобовое с определенной планетой. А вообще зернобобовое это основа нашего питания, это сложные углеводы, это то, что нам нужно вообще вот как база для существования. Все остальное накладывается. то есть Все остальное это как дополнение. Но вот эта база, она должна все время соблюдаться. Потому что человек от животного тема отличается, что делает его способным, например, к вегетарианству. То, что он умеет усваивать сложные углеводы. Это значит, что в течение долгого времени будет перевариваться пища, расщепляться, будут высвобождаться определенные бактерии. В кишечнике будет такая микрофлора, среда, которая способствует процветанию. То есть там все усваивается. У человека хорошее настроение, и человеку не нужно тогда много есть, постоянно перекусывать. И вот эта основа без перекусов, это правильное питание, когда мы питаемся два или три раза в день, оно может быть осуществимо только с То есть если мы будем питаться только фруктами, кислыми, сладкими, у нас будет просто быстрое вот это переваривание этих быстрых углеводов, и нам нужно будет постоянно перекусывать. Оно не дает такое долгое, это как печка, которая у нас есть внутри где-то. И наша пищеварительная система работает с этим материалом, с бобовым очень долгое время. И долгое время дает энергию. И вот я про эту основу хотела бы поговорить и соотнести каждое основное питание с планетой. Ну, я думаю, что мы об этом поговорим в следующий раз. Тема довольно да. обширная. У меня тут как раз... Кое-какие вопросы накопились, пока я все это слушаю, потому что сейчас много людей, которые опять же вот про глутен, может быть, мы, мы немножко затронем, потому что это сейчас настолько распространено, откуда вообще это взялось и как это связано, может быть, с астрологией, да? Вот мы об да, этом. Есть идея об этом даже да. сейчас. Замечательно. Все, значит, мы в следующий раз об этом мы поговорим, о зерновых, о зернобобовых, о планетах. И очень. И вот меня, меня вопрос интересует с Глутыном, как тут, как тут быть. Mm -hmm. Вот. Спасибо большое, Аня. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Записи будут выложены на YouTube и на странице на фейсбуке вот поэтому мы встречаемся в следующий вторник в то же время спасибо не отдыхайте у вас был переезд да, спасибо большое. да и всего хорошего всего хорошего до свидания до свидания